Всем привет! Уважаемые зрители канала МД Гулькевича! Просьба досмотреть видео, материал до его завершения, подписаться на канал и не забудьте нажать на колокольчик для своевременного оповещения нового видео события. А также я оставлю ссылку под описанием на канал Павел Вахромеев, который помогает тем, кто кричит о помощи. Внимание на экран! Добрый день! Если интересно, то сейчас в данный момент поликлиники города оцеблен Росгвардии, идет выемка документов по поводу до пометуна и прокуратуры города о фальсификации этих э, рецептов, там подделки всего как бы так добрый день, друзья сегодня у нас 27 июля 2021 год находимся мы около Гулькевичской поликлиники центральной женщины. женщиной вот, сделала она к нам обращение в частности, к депутату Никитину и Обществу инвалидов по Метону Анатолию Ивановичу. Расскажите о вашей проблеме. Что у вас случилось? С сентября месяца я получила инвалидность. И мне в Краснодаре назначили препарат, генную инженерию. Но я должна была препарат получать по льготе. Но сентября месяца по... Месяц, обращаясь в поликлинику нашу, ни врач-терапевт, ни э, заведующий поликлиникой. Э, мне ни рецепт не выписывался и препарат я не получала. Вы писали куда-то обращение, делали какие-то заявления? Да, я писала на заведующую ЦРП, Потом я писала, звонила в Министерство здравоохранения, несколько раз обращалась с министерства пересылали мои заявки на Гулькевичскую ЦРБ и никаких ответов я не получил ну и сейчас глядя поверхностно пометун Анатолий Иванович выявил то что у вас не были достоверно и правильно выписаны рецепты по вашему обращению и по вашему диагнозу и сейчас мы пойдем разбираться гражданину Мамука как там у вас по батюшке? Пойдем разбираться, значит, узнаем что, как, почему, почему не выписываются рецепты, почему не выдается препарат. Женщина у нас на третьей группе, значит, наш округ третий, который обслуживает депутат Никитин Александр Сергеевич. что скажете получили ли вы препарат да вот я получила долгожданный препарат конечно который мне чуть-чуть прибавит жизни более такой, наверное, то есть это жизненно важный это очень препарат жизненно для вас. важный препарат, да. поэтому конечно радость переполняет но и настораживает видите что, все что, что должно быть обыденности у нас это да, у нас да. является огромным счастьем и радостью да. сегодня пятница тринадцатая у нас как раз таки счастливый день получается да, вот, и вам Лекарствия. есть значит препарат который продлит вам жизнь правильное нормальное существование на месяц, на месяц хотя бы да? да вот дальше будем добиваться вам продления этого всего Хорошо. и Это как бы вопрос. решать этот вопрос Да, много вопросов еще конечно очень существует как дальше сахарному диабету, который не дают тест полоски ни разу, вот насколько я стою на учете по диабету, ни разу не дали. Допустим, выписать препарат по сахарному диабету тоже очень сложно, люди ходят по полгода, я лично на отсрочке была три месяца, не могла получить. То есть, ну, врач чуть-чуть попутал э, льготу, которая положена там чуть-чуть что-то не дописал от себя вот. хочу сказать большое спасибо каналу МД Гулькевича который освещает эту проблему которая помогает нам делать ролики вот большое спасибо ему друзья 10 августа 2021 года вот на этом месте еще была мусорная свалка сейчас как вы видите после ролика канала МД Гулькевича и команды Александра Никитина э, все убрано прибрано и Свалка перенесена в другое место. Всем удачи. Подписываемся на канал. Ставим лайк. Ну что ж, ребята, на такой хорошей ноте будем заканчивать наш репортаж. Всем удачного дня. Боритесь за свои права. Обращайтесь к нам. До скорых встреч. Команда Александра Никитина на связи.